Это Иван. Он серьезно болен и находится в поисках хорошего лечения. Отечественным клиникам Иван не очень доверяет, поэтому хочет лечиться за границей. Он потратил уже очень много времени на самостоятельный поиск подходящей клиники, надежных специалистов и организацию поездки. В конечном итоге все это вылилось бы в большую сумму денег, которой Иван не готов. Как хорошо, что он нашел Докленд – самый крупный сервис по поиску лучших врачей и клиник мира. С помощью Dockland Иван в несколько кликов смог подобрать для себя подходящую клинику, хороших специалистов и сразу же уточнить все детали лечения. Также на этом сайте он почитал отзывы других пациентов, уже прошедших этот путь, и стал еще более уверенным в своем выборе. Сервис Докленд сэкономил Ивану много времени, подобрал для него услуги по приемлемым ценам, и его лечение прошло максимально эффективно. Теперь Иван здоров и чувствует себя прекрасно. Он советует всем, кто болен, не тратить свое время на самостоятельный поиск хорошего лечения. Пусть лучше его для вас найдут профессионалы. Доверьтесь Докленд. С Докленд лечение за рубежом – это просто.